Вот у меня одна проблема с гостиной. Ты что, дурак? Все нормально, учитывая. Не учитывая то, что смотрите листы, вместо троп. Раз, проходим, не модульку гадка. Так-так-так. Здрасте. Мое утро началось очень тяжело, ведь мне впервые предстояло идти к психологу. Я проснулась и еле открыла глаза, взвешивая все за и против, спать дальше или все же вставать. Кстати, да, здесь была каша, и я ее съела. Когда пришло время одеваться, я не понимала, что мне надеть на первый визит к психологу, поэтому я оделась в стиле школьника. Решила все же высушить голову, дабы не выглядеть кринжово. И немного подкраситься, закусывая все это дело бананом. Я их как бы обожаю, и у меня всегда с собой найдется бананчик для перекуса. Сделав все эти дела, настроение уже поднялось, и казалось бы, чего это ей идти к психологу? А вот и первые симптомы. Мало того, навигатор не могу поставить, нормальный телефон. Магнита нет. Да как мне ехать? Вот объясните. Вот как мне ехать? Как это можно? Вот так мне ехать? Вот так буду, как Он как, как В общем, психолог у меня. До свидания. Да, кстати, вот до психолога, да, я нервная такая. Вот вот такая я нервная. Камеру вообще некуда поставить. Я бы поставила, но просто абсолютно некуда. Ну, типа, абсолютно некуда. <психотерапевта> я что, до сих пор не завела машину? Она у меня прогрелась? Она у меня прогрелась, и все. Если ты крепко стоишь, то можешь со мной так поехать к камеру. Сегодня я первый раз еду к психотерапевту. К психотерапевту я еду не по своей воле. Хотя по своей воле бы тоже поехала, но так приспичило. В общем, если кто знает, вот у меня, да, проблема с... Ты что, дурак? Ты что, несешься? Дихлофоз. В общем, психолог ждет, да, ожидает. Мне сказал мой гастроэнтеролог, что сейчас у меня... симптомы гастрита то только лишь потому, что я нервничаю, много нервничаю. И якобы мне нужно сходить к психологу, к психотерапевту. Он назначит мне таблеточки, поговорит со мной. Я, конечно же, у него спросила, как это все лечится. А он мне говорит, это лечится таблетками и разговорами с психотерапевтом. Ну, ладненько, запишусь туда, что уж. Погодка депрессивная, вокруг дождище, лужище и серотище. Примерно настроение такое же, но пытаемся держаться бодрячком. Боюсь психотерапевтов до да ужаса. Не знаю, о чем с ними разговаривать. У меня ощущение, что им вообще пофигу на меня. Они просто отрабатывают свои 3000 в час. Да, вот здесь у нас в Анапе цены именно такие, 3000 тысячи в час за психотерапевта. О, па, па, па, па. Сейчас надо быть очень супер осторожным, потому что здесь дураков дофига. Дураков на дороге очень много. Ты дурак, да? Не, я, я Особенно на этом шоссе. Хоп-хоп. Мерин, пропускай меня быстро. Ну-ка пропусти меня быстро. Спасибо. Сейчас, смотри, наш сигнал. Да, Разбирать. Постоянно стресс из-за того, что я езжу за рулем здесь. Нервы подшатались, конкретно у меня здесь за рулем. Камера хорошо стоит, слушай. Сейчас, наверное, будут люди думать, что это я здесь делаю, что это здесь камеру пришпандорила вместо того, чтобы на дорогу смотреть. На самом деле, я и смотрю на дорогу. Есть, конечно, проблемы, которые нужно проработать. И, честно говоря, всегда думала, что психотерапевтом ходить ну, в самом крайнем случае. Прям когда прижженная. Думала, что могу справиться со всеми этими проблемами в голове сама. Но по факту не могу справиться с этим. То есть я даже чувствую, то, что я, например, спокойно в голове, а душу, у меня какая-то тревога и вот это вот пульсация нервная, я не знаю, Как то блуждающий нерв выносился мне прямо в желудок. И там заблудился. И там пульсирующий Встретимся, когда я выйду с психотерапевта через три-два-раз. Интересно, какое у меня будет там настроение. Какие отзывы? Ну ладно. Так, все нормально, учитывая, не учитывая то, что смотрится 33 тысячи вместо трех. В общем-то, сходила к психологу первый раз в жизни. Что я чувствую? Чувствую задумчивость и чувствую немножко облегчение, только лишь от того, что я немножечко, чуть-чуть совсем поплакала. Поплакала в, том, в тот момент, когда говорила о колене своем, о том, что у меня было три операции. Опять же, каждый раз, практически в каждом ролике об этом говорю. Наверное, потому, потому что у меня эта тема очень больная. Назначили мне таблеточки, сказали... Ну что сказали, я не знаю, говорить или нет. Сказали, что у меня слишком много энергии, которая бьет через край из-за того, что я практически постоянно сижу дома. И у меня нет здесь друзей. Поэтому у меня вот эта река энергетическая, она как бы есть, и как бы ей нужно течь, ей нужно общаться, ей нужно куда-то выплескиваться. Я пытаюсь это как-то выплескивать в эти ролики, в эти видосики, но дальше когда-то выплескивала это все в стримы игровые. Может быть, это и помогало, но. Ну, не знаю. Сначала меня трясло, я боялась, я пришла, и такое ощущение было, что ну, я такая захожу, в общем, к психологу. И до этого, значит, от психолога выходит, сначала я вот сижу, да, жду, когда мы закончили, ровно практически, как вот 14.40, у меня была записана, 14.41, я уже захожу. Меня это порадовало. Ну, в общем, пока я сидела, и эти пять минуточек ждала, в своей очереди, выходит мальчик из его кабинета, такой с бумажкой этой трясется. Ну точнее не трясется, знаете, как вот он выходит, и таким полуулыбкой, улыбкой, вот такой, как у меня сейчас. Он такой выходит. На меня смотрит, я такая. А я с таким, знаешь, с полуулыбкой, но от страха такая. Он такой, заходите, заходите, здравствуйте, здравствуйте. Я так, как, здрасте", и, такая, здрасте! Я такая сижусь и, и думаю, а что говорить? Он вот, так еще смотрит, как будто бы, знаешь. Сканирует твой психотип сразу же, короче, все сканирует просто твою твою мимику, твои твой взгляд, твои слова, твою, твои жесты, короче, он все полностью сканирует, будто бы. И делают выводы какие-то. И ты думаешь, что как будто бы ты просто под сканером сидишь. И не можешь расслабиться вначале так. По имени отчества он начинает разговаривать. Ну, а что это за отчество такое интересное? Знаешь, так... Начинает даже по так. А меня это еще больше напрягает почему-то. Я чувствую, что меня хотят просто расслабить. И, в общем, я начала сама рассказывать. Вот говорю, меня прислали гастронтерологи. Прислали, потому что написали, что это из-за нервов, из-за стрессов, в общем-то, я, говорю, сама их к этому подвела, то есть я, значит, сама за собой следила, изучала себя изнутри. Потом гастроэнтерологу говорю, лечение нифига не помогает, что-то причина в другом, говорю, другое надо смотреть. Начинаю копаться в своих ощущениях, думаю, угу, из-за стресса, из-за нервов я чувствую, у меня это поднимается. Он такой, да, это из-за стресса, иди к психотерапевту. <laughs> Прихожу к психотерапевту, так, мне гастронтеролог направил по моему же велению сюда. <laughs> я говорю, меня беспокоит это, это, это, это. При разговоре на эти темы я могу поплакать. Вот это вот у меня сидит в душе. Он такой, ну давайте, расскажите, а что вот об этом? Я такая, это, это, это рассказывай рассказываю, Думаю, блин, специально издевается, что ли. Потом думаем, так, ну а про это что вы расскажете, детка? Короче, и, и, и, и по чуть-чуть поплакала. А про таблетки сказал, что не читай побочные эффекты и не читай, для чего эти таблетки, но они тебе помогут. Я такая, ага... Я, конечно же, первым делом, когда куплю эти таблетки, начну их читать. Но он говорит, не читай, а если будешь читать, не воспринимай это на свой счет, потому что эти таблетки очень много для чего. Ты доверься мне, типа вот ты будешь их пить, тебе будет легче. Месяц-полтора я тебе рекомендую это купить, не знаю, что там за цены. Прикольно, но я второй раз не пойду. У меня такое, знаете, ощущение, что вот когда я сама себя прорабатываю, я намного быстрее усваиваю. То есть, когда я сама над собой работаю, зернышки вот эти закладываются. Мне было интересно, конечно, ну я в основном поехала туда, чтобы таблеточки мне назначили по рецепту. Ну и думала, может быть, реально реально что-то не так, может, там совсем отбитая на голову. Может быть, у меня психотерапевт, который является неврологом по совместительству с психиатром. Может быть, он что-то во мне разглядит такое, что я не могу понять в себе, но по факту. Ну и ничего такого. Для себя я поняла, что в психологах нуждаются люди, у которых нет должной поддержки от близких людей и родных. У меня она есть, поэтому психолог ничего нового мне не сказал. Обычно то же самое мне говорит моя семья, да и сама я это все понимаю. Всем спасибо за просмотр.